Добрый день дорогие друзья, я Игорь Черноусов. Сейчас очень много людей ищет в интернете возможность стабильного и честного заработка. Я вам расскажу об одном из наиболее проверенных и давно существующих способов – это заработок на просмотре рекламы. А Что вам необходимо сделать, чтобы начать зарабатывать? Вы регистрируетесь в проекте, рекомендую надежный немецкий проект «Oio Media», в котором можно именно зарабатывать на просмотре рекламы. Прошли регистрацию. Если у кого-то возникли проблемы по регистрации, звоните в Skype либо пишите Я помогу. Выбираем с вами действие смотреть и зарабатывать, платные клики. Открывается список доступной рекламы. Все, что от Вас требуется, это нажать на доступную сейчас для просмотра рекламы. Щелкаю на рекламку, ищу желтую площадочку, чтобы подтвердить, что я не робот. И все. На этом работа завершена. Работа очень несложная. Не требует никаких технических навыков. Единственное, что работа очень утомительная и монотонная. А почему я вам предлагаю именно этот проект? Одна из основных причин в том, что работу по просмотру рекламы в этом проекте вы можете автоматизировать. Что для этого требуется сделать? Для этого вам необходимо раскрыть вот такой вот архив, который вы получаете от меня бесплатно. В нем находится программа «Автокликер», которая позволяет вам, просматривать рекламу в автоматическом режиме. Она у меня уже установлена. Инструкция по установке находится внутри архива. Она очень простая. Возникнут вопросы. Обращайтесь в скайп. Запускаю оперу с уже установленным скриптом. Резируюсь в системе OIO и делаю то же самое. Смотреть платные клики. Все. На этом моя работа закончилась. Дальше за меня работает робот. Я ничего не делаю. Мышку не трогаю. Сейчас рекламу просматривает робот друзья вам абсолютно не обязательно находиться в этом окошечке вы можете переключиться в другой какой то браузер но ну, вот там почитать сообщения, которые вам пришли то есть, заниматься своей привычной для вас деятельностью в сети робот продолжает работать он не мешает мне я не мешаю ему вот такой вот простой способ заработка, автоматизированный способ заработка на просмотре рекламы. Тут возникнет, конечно, вопрос, а сколько на этом можно заработать. Дело в том, что в проекте ее Media есть три варианта входа. Это бесплатный или стандартный аккаунт и два платных. Один стоит 39 долларов в год, а второй стоит 39 долларов в месяц. Посмотрите, на стандартном аккаунте вы можете просматривать с помощью робота порядка 300 реклам и зарабатывать где-то порядка 9 долларов в месяц. На платном аккаунте Количество доступной для просмотра рекламы возрастает в разы. Здесь ее видите уже 800. То есть вы можете выйти на порядка 50 долларов в месяц заработка, ничего для этого практически не делая, только запуская программу Автокликер. Конечно, это может показаться сказкой, что ничего халявного не бывает, но программа работает. Друзья, если же вы начинаете привлекать людей в проект, а как это делать, вы получите от меня, опять же, бесплатно курс по привлечению рефералов. Вот если вы начнете привлекать людей в проект, то ваши заработки значительно возрастут. Потому что каждый привлеченный человек будет кликать и приносить вам дополнительный доход. Посмотрите, даже для стандартного бесплатного аккаунта, если привлечь порядка 150 рефералов, а как это делать, вы получите подробную инструкцию, то вы уже выходите на очень интересные деньги. Друзья, здесь нет никакой заманухи. Я вам просто рассказываю о неплохом виде заработка, который давно уже существует. Пожалуйста, пользуйтесь возможностью, подключайте, регистрируйтесь. После регистрации высылайте мне свой логин на почту, либо в скайп кому как удобней я вам отправлю автокликер системы для автоматизированного привлечения рефералов и много других полезных вещей которые помогут вам зарабатывать в интернете по всем вопросам буду консультировать онлайн в скайпе звоните когда я зеленый значит говорить могу всем спасибо всем удачи кто считает что данное видео является полезным нажимайте лайк подписывайтесь на канал до свидания